Прустенькое платьице, Беленький платочек. На иконе ставится Ласковый цветочек. Добротой сияет лик Светом озаренный, А в душе мольба и крик К Богу устремленный. И под летним солнышком и в метель зимой все молитвы звучат У ее иконы И течет, течет ручей. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Меня зовут Евгения. 8 марта Русская православная церковь отмечает память блаженной матроны Московской. В сегодняшнем эфире я расскажу вам о ее юности и детстве. Святая Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино, Тульской губернии, в 20 километрах от Куликового поля. Родители ее, Наталья и Дмитрий Никоновой были людьми благочестивыми но очень бедными. К моменту рождения Матроны у них уже было трое детей. Старшая дочь Мария и два сына Иван и Михаил. Семья жила столь бедно, что порой им не хватало дров, чтобы зимой топить печку. Приходилось топить печку соломой и всем собираться на печке и греться. И очень часто они сидели без хлеба. Поэтому добрые люди сочувствовали, ведь появление четвертого ребенка сулило еще большими трудностями их семье. Сердобольные соседки уговаривали Наталью отдать новорожденное дитя в соседней село Бучалки, где находился приют князя Голицына. Это был специальный приют для детей инвалидов, для детей из малообеспеченных семей и вообще для детей-сирот. Наталья и сама подумывала, а не поступит ли ей так, как об этом ей говорят люди. Но Господь отвел ее от этого. Перед самым появлением девочки на свет приснился Наталье необычный сон. Видит она, на ее, на ее руку села птица. Но птица непростая а с человеческим лицом, с лицом ее будущей дочери. Ну что это? У девочки плотно закрыты веки. Посидела птичка на ее руке и улетела. Проснулась Наталья. Что бы этот сон значил? Почему ей приснилась новорожденная дочь в виде птицы, да еще без глаз, с плотно сумкнутыми веками? И поняла она, что дитя будет необычное. И решила принять его. будь вот что будет. Если Бог посылает детей, значит и даст и на детей. И в скором времени действительно в семье Никоновых родилась девочка. Девочка была такой слабенькой, такой маленькой. И у нее не было глаз. Только плотно сомкнутые веки. А еще... На груди у нее был нарост в виде крестика. Бородавка, не бородавка, неизвестно что. Поняли родители, что родилась у них дочь, да непростая. Видно ей богом уготованная, судьба особая. И Сразу прониклась Наталья к малышке и сказала, «Никому тебя, милая дочка, не отдам». А в скором времени... И все односельчане поняли, что девочка родилась необыкновенная. 22 ноября состоялось крещение малышки. Крестили ее в местном храме Успения Пресвятой Богородицы. Крестил девочку уважаемый священник, отец Василий. И когда он крестил малышку, только вот погрузил ее в купель. Так сразу вся церковь наполнилась благоуханием, да таким благоуханием, как будто это было благоухание райских цветов. А над малышкой возник столб света. Тогда все поняли, что девочка будет непростая, на ней лежит особая милость Божья. А тут еще отец Василий сказал, сколько крестил детей, но такого еще не помню. Девочка будет необыкновенная, она и смерть мою предскажет. И вообще сейчас она будет на моем особом попечении. Если ей что-то понадобится, а родителей не будет, я всегда помогу. Люди стояли в недоумении, но отца Василия все уважали, к его словам прислушались. Ну думали, как это так, такая маленькая девочка не видит. И вдруг такая необычная судьба ее ждет. Но тем не менее решили все присматриваться, приглядываться к малышке. Не проявит ли она себя особенным образом. И в скором времени Матронушка действительно проявила себя особым образом. Мать стала замечать, что девочка по средам и пятницам спит. И ее покормить совершенно невозможно. Она жаловалась соседкам. Да что это такое? Спит дитя каждую среду и каждую пятницу. Никак не могу ее покормить. Что делать не знаю. А когда девочка стала подрастать, стали замечать ее необыкновенное поведение. Обычно дети бегают, играют друг с другом, в игрушки, просят сказку, просят почитать. Матронушка больше всего на свете любила ходить с родителями в храм. Родители были людьми набожными. И посещали каждое воскресенье божественную литургию. Когда девочка подросла, она уже и сама стала бегать в храм. У нее даже было там особое место. Слева от двери, у западной стены. Со временем Матронушка выучила все молитвы и песнопения. И подпевала хору. В будущем мать всегда знала, что Матронушка в церкви. Еще Девочка любила читать и слушать, ну, не читать, конечно, слушать жития святых. Игрушки она вообще не признавала. От детей сторонилась. Конечно, когда ей было три года, была ее попытка сблизиться с детьми. Но дети бывают порой жестоки. А особенно они бывают жестоки к тем, кто не похож на них. Над слепой девочкой соседские ребятишки, сами даже братики Иван и Михаил издевались. Они смеялись над ней, дразнили, стегали крапивой со смехом прося, «Узнай, кто это сделал!» А однажды вообще столкнули Вию в яму и стали с жестоким интересом наблюдать, сможет ли она найти дорогу домой. Матронушка перекрестилась, выбралась из ямы и уверенным шагом отправилась к дому, что вызвало неподдельный интерес у детей. Пристали они тогда к брату Ивану и стали спрашивать, «А может быть, она и не слепая вовсе, а притворяется?» «Да и нет», — сказал Ваня, — «у нее глазов-то нету, она правда ничего не видит». «Так как же она находит домой дорогу домой, да и в храм?» «Не унимались все ребятишки. Тогда братья отвечали. «Она, говорит, ее боженька за руку водит». Матронушка со смирением терпела оскорбление детей. Не жаловалась она ни отцу Василию, ни родителям. «Пусть все будет». «Как будет? Всему свое время!» – думала она. Так и получилось. Когда дети подросли, многие из них раскаялись и очень сожалели, что в детстве позволяли себе подобную жестокость. А однажды ее братья Ваня и Миша заметили ночью, что Матронушка встает, подходит к красному углу, ставит скамеечку, сбирается Снимает иконы, потом раскладывает их на столе, перебирает, разговаривает с ними. И так продолжается целую ночь, а затем убирает иконы на место. Тогда они решили рассказать родителям, с целью, чтобы Матронушке за это влетел, что она берет без фроса иконы. «А что все нам да нам за шалости достается?» – думали братья. Но родители поступили иначе. Матушка Наталья сказала девочке. Матронушка, если тебе нужны будут иконочки, ты говори, мы тебе их достанем, и ты будешь их перебирать. Вот так, такой был интересный факт. Когда Матронушке исполнилось 6 лет, люди заметили, в первую очередь близкие, а потом уже и все соседи, что Господь даровал ей такой дар прозорливости. Сначала заметила это Наталья. Однажды она купала девочку, осторожно, мыла ее мылом, чтобы не задеть крестик, и думала, «Бедная моя дочка, сколько ж ты еще натерпишься, но ну, на все воля Божья!» И тут Матронушка ей говорит, «Мама, я не бедная, я с Господом, буду Богу молиться, людям по мере сил помогать». А вот кто бедный, так это братики, Ваня и Миша. Ты лучше за них молись. У матушки из рук выскользнуло мыло. Неужели она и мысли мои прочитала? Ахнул Наталья. Но все, как говорила девочка, так и сбылось. В будущем, после революции, Иван и Михаил стали коммунистами, разорили Церковь, куда с детства любили ходить их родители с Матронушкой, раскулачили своих односельчан, сожгли поместье помещика Янькова. А в конце жизни были старыми больными стариками, которых даже помолиться было некому. Был еще случай Матронушкиной прозорливости. Однажды ее отец Дмитрий Никонов заболел и не пошел в храм. В храм на воскресную литургию отправилась одна Наталья. А отец с Матронушкой были дома. Наталья стояла всю литургию и думала о муже: Неужели он так болен, что не смог пойти в храм? А отец в это время дома молился, читал Евангелие, Псалтырь, апостол. И вот, когда Наталья вернулась из храма, Матронушка ей сказала: Мама, а ты в храме сегодня не была, намекая на то, что физически-то Наталья была в храме, а вот на самом деле мыслями она была дома. Ну как же, не была дочка я? Только что из храма, сказала Наталья. Нет, мама, ты не была. Ты была дома, а вот отец в храме был. Вот что указала Матронушка, говоря там, что отец хоть физически был дома, но мыслями он был с Господом. И еще был один случай. Старшая сестра М Мария была уже к тому времени замужем, имела троих детей, доброго мужа Илью. И вот однажды Илью арестовали. Вся в слезах Мария прибежала к матери и стала жаловаться на судьбу. А Матронушка ей говорит, что ты кричишь? Вернется твой Илья, и нет никакого горя, не кричи. Тебя, слепая, забыли спросить, с гневом накинулась на нее сестра. Вот я отстегаю тебя шечиной ну, получилось так, как сказала Матрона. Буквально на другой день вернулся Илья. В полицию разобрались, что взяли не того человека и отпустили. Очень скоро односельчане стали замечать, что за кого Матронушка помолится, если узнает о чьей-то беде, то этот человек выздоравливает. А могла слушать-слушать чужие разговоры? Да нет, нет, дать совет, который оказался верным. И стали к ней все ходить за советом. Продать ли корову, купить ли лошадь, в еще каких-то житейских нуждах советоваться. Наталья удивлялась. Ходят, советуются взрослые люди к маленькой девочке. Ну что она в жизни может понимать? Но маленькая да маленькая озабала такие советы, которые всегда оказывались на поверху правильными. Однажды Матронушка даже предсказала смерть их любимого батюшки, отца Василия. Раз ночью она проснулась, стала будить родителей, говоря, вставайте, вставайте, наш батюшка приставился, вставайте на молитву об упокоении его души. Наталья и Дмитрий вскочили, бросились к батюшке. Но ну, у девочка, конечно, всегда правильно говорит, ну, а вдруг они сейчас станут молиться, а человек живой. Но, прибежав в дом батюшки, они узнали, что отец Василий действительно только что представился. Конечно, односельчане, да и сами родители старались не распространяться об вот этих явлениях. Не рассказывать всем, что вот такая у них блаженная появилась девочка, которая всем помогает, дает умный совет. Тем не менее, слухи о ней стали распространяться и по окрестным деревням. И вот однажды утром Матронушка говорит, мама, у меня завтра свадьба. Позови отца Василия, мне нужно исповедоваться и причаститься. В страхе Наталья бросилась к священнику. Она думала, что ее девочка сошла с ума. Ну, о какой свадьбе может идти речь? Отец Василий пришел к ним, исповедовал, причастил малышку, а потом успокоил родителей. Он объяснил, что под словом «свадьба» матронушка в выносказательной форме сказала о том, что она обручена с Христом, она является Христовой невестой, и в очень скором времени она послужит Спасителю. Так оно и вышло. На другой день возле дома Никоновых остановилось несколько подвод, на которых лежали больные люди. И Матронушка увидела их и стала звать к себе. Говорит, это ко мне приехали. Таким образом она помогла людям из соседних деревень. За это ей дали продукты, вещи и деньги. И в скором времени подводы стали чуть ли не каждый день подъезжать к дому Матроны. И превратилась она из обузы в самую настоящую кормилицу. Наталья много потом вспоминала, как хотела отдать девочку в приют. И радовалась, что не сделала этот грех. Вот теперь Матронушка дарма, что инвалид. Самая главная кормилица в семье оказалась. Ну матрошку помогала далеко не всем. Те, кто хотел ее испытать, она отказывала. Был такой случай. Приехал в Себино к родным один московский приказчик. Узнал он о блаженной Матроне и стал всем хвастаться. Вот пойду я к ней задам несколько вопросов, на которые ответ знаю только сам. И посмотрите, как девка опозорится, она не ответит. Пришел в дом Никоновых и стал умолять, допустите меня к Матроне, очень нужно. Ну, пропустили. Но не успел он рта раскрыть перед Матроной, как она ему сказала. Зачем пришел? Ты сам знаешь ответы на все свои вопросы. Я девка неграмотная, необразованная. Чем я тебе, столичному жителю, такому образованному, такому умному помочь смогу? Так что давай, иди отсюда. Ошарашенный приказчик вышел ни с чем. И когда его стали спрашивать, как встретила его Матрона, пришлось ему со судом рассказывать, что она его даже слушать не стала. И он сам оказался этот приказчик объектом насмешек. Захотел одурачить, посмеяться над крестьянской девушкой Матроной, да, а сам оказался в дураках. У одного мужика ноги отмелись. И родственники вознамерились его к Матронушке привезти. Пришли с ней договариваться, когда можно будет. А она и говорит им, «Пусть завтра сам ко мне приползет. С утра поползет, к обеду доползет, доползет». И чтобы пока ползти будет, всю дорогу молился и просил Господа об оздоровлении своем. «А я в это время тоже за него молиться стану. Я же не Господь Бог, я ему новые ножки не сделаю». Немощь его не заберу. Могу только одно просить о нем, Христа и причистую его матерь. Вот тот мужик на завтра и пополз к Матроне. Полдня полз, пока дорогу одолел. Она его приняла, перекрестила, Дала и спить своей водички. А потом говорит, поползл батюшка, и будет тебе. Давай-ка, свет мой, поднимайся на ножки свои». Он говорит, «Не могу, матушка, сил нет». А она смеется. А ты встань-ка, вот и увидишь, какие в тебе силы. Он ее и послушал. На руки оперся, встал, да и пошел. А сам не верит, говорит. Как так, матушка, я все утро к тебе полз, а тут своими ногами хожу. А она отвечает. Это по вере твоей Господь для тебя чудо сотворил. Иди, дополни да веру-то. А вот другая история. В соседнем селе парализовала человека. А у него была сестра, молитвенница и постница. И повезла она брата своего к Матроне в Себино. А он лежит в санях, сам еле жив, ни рукой, ни ногой пошевелить не может и говорит сестре своей, «Никогда я в Бога особо не верил. А как отнялись у меня руки и ноги, так и подавно верить не хочу, потому что наказали меня ни за что». И везешь ты меня, сестра себена напрасно. Ну да ничего, может из меня дух дорогой и вытряхнется. Устал я так жить. А скажу тебе одно, не поможет мне никакая твоя блаженная. А уж если поможет, то я стану завсегда первой на молитву вставать. Буду поститься хоть всю жизнь. На храм работать, все, что священник скажет исполнять. Только так не бывает. Коли случилось со мной такое... Поле твой Бог забрал у меня силы, то никакая Матрона их уже не вернет». А сестра ему отвечает, «Скоро приедем, увидишь, что она тебе поможет. Да только ты ее с Богом-то не путай. Матронушка — великая молитвенница, ее слова прямо в Богу в уши попадают. Любит он ее, потому что она всей своей жизнью ему служит. Только ты не говори Матроне-то, что сам в Господа не веруешь». А то не равен час осерчает, да помогать тебе по грехам твоим не захочет. Приехали они к Матроне. Она того расслабленного посмотрела, перекрестила, молитву над ним прочитала и говорит. Полежал и будет тебе. Вставай, пора за дело обраться. И дала ему свои водички испить. Он в душе даже надеяться боялся но посмотрел на на светлое личико и понял, что все у него хорошо будет. Выпил водичку, и тут его в сон повело. Вот он выспался хорошенько, а как проснулся, чувствует, что уже здоров. И все равно страшновато ему было, ну, как только кажется. Напрягся, покраснел весь, даже глаза у него вылезли, и вдруг сел. А как сел, так и встал, и шаг сделал, и второй. Потом пошел к Матроне и на колени перед ней бухнулся. Сам крестится и в ножке ей кланяется. Говорит, «Чудны дела, Господа, блаженная Матрона! Ты меня на ноги поставила, какая же сила в тебе?» А она отвечает, «Это тебе Бог дал исцеление по молитвам сестры твоей. А ты, встав на ноги плотские, вставай теперь на ноги духовные». Веру свою укрепляй, Господа чти. И еще много-много таких случаев можно было привести на помощь Матронушке в болезнях, в бедах и во всех несчастьях. И всем-всем Матронушка заповедала верить крепко в Господа, молиться, ходить в храм, исповедаться, причащаться, читать Евангелие, быть милосердным к Вот давайте, братья и сестры, мы тоже будем... Крепко-крепко помнить заветы Матронушки. Да и дохранит нас всех Господь ее молитвами. Всех я вас поздравляю с праздником. Всего вам доброго. И слезу твою утрет, и подарит счастье, И слова тебе подберет, что мчат ненастия, Хоть и рождена слепой, Зор тебе откроет Силой Божией святой Все она устроит Только верь ты твердо верь В эту силу Божью Чтобы враг коварный зверь Не прельстил бы ложью Не жалея сил своих Каждое мгновение У подвижницы проси Помощь, заступление Будут и под солнышком И в метель зимой Вновь молитвы звучать У ее иконы Не иссякнет вовек Ручеек людской Поклониться матушке Матроне Не иссякнет вовек Ручеек людской У иконы Матушки Матроны